Аудитория. У нас в эту субботу пройдут UFC Fight Nights. Очередные убойные ночи. Хочу рассмотреть бой основного карда в наилипчайшем весе между россиянином Оскаром Оскаровым и новозеландцем Кая Карафранцем. Похоже, новозеландцам французского происхождения. Оскару Оскарову 29 лет. Это Перспективный боец UFC, который пришел в этот промоушен, будучи чемпионом промоушена ECB, российского промоушена, где у него была достаточно серьезная позиция. За профессиональную карьеру провел он 14 боев. 13 из которых вышел победителем и лишь в одном результате судейского решения была признана ничья против бывшего на данный момент чемпиона UFC Брэндона Марены. Сразу же по прибытию в промоушен начал драться с топовыми оппонентами на легчайшего дивизиона. Сейчас он в этом дивизионе находится на втором месте, что довольно-таки неплохо. Это базовый борец очень высокого уровня, но с каждым боем видно, как он прогрессирует еще и в ударной технике, как руками, так и и ногами. Забой проделывает большой объем работы, что говорит о Отличным кардио этого бойца. Ну, Кай Кара Франц со своим соперником приблизительно равного возраста. Это базовый, достаточно выносливый ударник, взрывной ударник. Ударник, обладающий довольно-таки серьезным и точным панчем, которым вполне может снести голову оппонента. Как ну, Кай изначально выступал в легчайшем весе, но после перешел в налегчайший вес, где раскрыл свой потенциал а, в достаточно полной мере. Что касаемо позиции, его послужной список состоит из неплохих бойцов налегчайшего дивизиона UFC, но я бы не назвал их топовыми. А, рекорд в профессионалах у него 23 победы и 8 поражений. Ну, может смело он похвастаться а, крепкой челюстью, что вот Подтверждает тот факт, что за 32 профессиональных боя он проиграл нокаутом только в одном, и это было в самом начале его карьеры, аж в 2012 году. Кроме неплохой стойки, есть у Кая неплохая защита от тейкдаунов, но, как показывает практика, топовым борцам удается его переводить. Аскаров должен был драться за титул с обладателем пояса Брэндоном Морено, но по причине проигрыша Дэвисону Фигреда и утрате пояса, Морено будет проводить с Фигреда четвертый бой. Будет, кстати, интересный вариант, если Морено выигрывает, опять заберет пояс Фигреда. то, кстати, скорее всего, назначит UFC а, пятый бой, что, наверное, будет первый раз за историю. Ну, сейчас не об этом. Ну, в чем? Оскар точно. Оскарову приходится принимать еще один прецедентский бой а, поэтому Скара Францам. Что я думаю по этому бою? Ну, в ударке предпочтительнее, опаснее будет смотреться Кара Франц. А, кроме лесового панча у него будет преимущество в размахе рук. Ну, Аскаров стилистически а, очень неудобный боец для Кара Франца. Аскаров а, постоянно будет угрожать переводами, что вероятнее всего не даст в полной мере раскрыться Каю в этом бою как ударнику, что в принципе а, закономерно из истории UFC да и истории всех а, а, боев а, смешанных единоборств, что ударники не в полной мере не раскрываются против борцов. Ну, правда, есть у Аскарова пробелы в защите. Пропускает он ударники от соперников при размене. Поэтому, вероятнее всего, Аскаров не будет долго играть с, с любой в стойке. И э, при первой же возможности будет переводить соперника на конвас. Возможно, не с первого раза, но ему это удастся. Проигрывал Карл Франц с Абмишинами не один раз. И не сказать, что топовым грэпплером, что она руку Аскарову, и дает ему больше шансов удосрочить противника. Ну и что-то мне кажется есть у него шансы как раз-таки сабнуть кара Франции коэффициент на это 4. Есть шанс, конечно, попасть и у кара Франца попасть и удосрочить, но я не думаю, что они большие. Я бы на это не решился поставить, но коэффициент в принципе на это очень даже неплохой 8. Кто верит в Карафранца, может рискнуть и поставить. Я же, конечно, буду болеть однозначно за Аскара Аскарова. Ну, скорее всего, тоже ставить на него буду. Ну, а вы же оставляйте свои комментарии под видео. Интересно будет, конечно же, их почитать. Только не пишите там конкретно исход. Ну, может, Предложение какое-то, почему вы так думаете, но ну, также интересней. А, вот. Ну а так стараюсь подбирать для вас а, адекватные коэффициенты, делать а, адекватную аналитику. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте пока, до следующего боя, разбора боя.